Российская Федерация перебросила в Калининградскую область, граничащую со странами НАТО Польшей и Литвой, истребители МиГа-31, которые являются носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал». На фоне разногласий с НАТО Россия укрепляет группировку своих войск в Калининградской области, самом западном регионе страны, находящегося в окружении стран миролюбивого альянса. Стало известно, что с авиабазы «Сальцы» в Новгородской области на военный аэродром Черниховск Балтийского флота ВМФ РФ, находящегося в четырех километрах к юго-западу от города Черниховск в полуэксклаве, были переброшены два истребителя МиГ-31, носители гиперзвуковых ракет «Кинжал». Перебазирование проходило над акваторией Балтики под руководством ведущего борта Ту-154Б2. Причем на первом участке маршрута самолета сопровождались истребителями Су-35 Западного военного округа, а на второй части маршрута — истребителями су 30 морской авиации Балтийского флота ВМФ РФ, аэродром Черняховск входит в состав 7054 авиабазы. На вооружении смешанного авиаполка «МА» находятся тактические фронтовые бомбардировщики с крылом изменяемой стреловидности Су-24 и заканчивается перевооружение с истребителей Су-27 на Су-30 и Су-30-2. В конце января на аэродром Черняховск прибыли 4 единицы Су-30-2. Самолеты были приняты на заводе-изготовителя в Иркутске и совершили перелет в Калининградскую область. Всем спасибо за просмотр.